Падуй на меня, Моми! Чё?! Падуй на меня, Моми! Ты больной! Я звоню в полицию! Падуй на меня, Моми! Глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение. И холода за окном не помеха, пока мы здесь, теплые постели, волосы волнами, блять, Я вас не звал! Идите нахуй! Подписывайтесь, Подписывайтесь на PewDiePie Стоп, мы любим ради тебя. Да!